Всем добрый день, 6 сентября. Тема сюжета «Закормка». Литература утверждает, что средняя сила семьи за неактивный сезон зимнего периода, где-то берется расчет 150 дней, расходует около 8 килограммов углеводного корма. Как сделать так, чтобы его было минимум? то есть с целью экономии самого сахара. И вторая цель – минимум износа пчелы, перерабатывающей этот сахар. Ну Разговор идет сейчас об обычном сиропе, не инверта, а то, что в таком свободном доступе пчеловодам. Как я выхожу из ситуации, чтобы это количество корма сконцентрировать в основном в средней зоне кормовых запасов зимующего клуба. Вот стоит три корпуса. Справа медовик, слева отводок на старой матке. В идеале, конечно, если матки в изоляторах, уже нет расплода, выбираешь, какие тебе нужны рамки и формируешь кормовые запасы с целью и с условием закормки то есть по краям вот третий корпус внизу суш кстати тема сохранности суши откачанный корпус ставлю под низ семью потому что лучше чем и сама пчела никакая химия суш не сохранит до температурных режимов таких когда можно уже поместить эту суш в сотохранилище для ну, зимовки до весны то есть внизу суш ну, два проходящих корпуса понятно полу полурамки там где-то малометки остались нижний откачанный первый затем второй маломедные рамки те что будут резерв весной для стимулирования развития ну и верхний третий корпус Основной медовый кормовой для зимовки. Между третьим верхним и двумя нижними я укладываю пленку. Видно пленка. От передней и задней стенки где-то по сантиметру два просвет. И вверху видно над третьим корпусом кормушка. Какие рамки в этом третьем корпусе? От правой, С правой и левой стороны, то есть от стенок, две полномедные, полностью печатность снизу доверха. Третьими рамками идут полумедовые и две центральные суш. Или же, если у кого расплод еще, значит, расплод на выходе. И даю где-то в среднем по 8 килограммов сахарного сиропа, по килограмму. Не больше в день, ну, бывает по полтора в сутки. На протяжении недели, десяти дней, погода идеальная, я выдаю это количество. Они его успевают концентрировать в средней зоне кормовых рамок, то есть основного запаса кормов, справа и слева основные, и натуральные. А в средней зоне концентрирую именно углеводные запасы, переработанного сахара, но с добавлением, естественно, кс 81 потому что зона лесная, пади предостаточно, так что профилактика еще и назематоза. И этот запас корма как раз расходуется в основном периоде зимовки, пускай даже половину зимы, и минимум переполняется кишечник. Затем весной я убираю эти пустые рамки и сдвигаю кормовые натуральные корма в центру для того, чтобы уже начиналось воспитание расплода. Расплод воспитывать только натуральными кормами никаких суррогатных добавок, никакого сахара и так пчела страдает ее физиология последние годы от кормов на развитие весь сезон есть еще и давать ее такие стрессы с весны, воспитание расплода на сахаре, то мы на выходе получим, конечно же, нежизнеспособное потомство на, на следующие годы. Ну и пленка понятно, для чего, если пленку не ложить, значит там не хватит и пол мешка сахара на этот стояк, они ее растаскают по всем рамкам, Затем температура снизится, пчели меньше станет, и уже поднять они его не смогут. Поэтому выхожу таким вот способом. Ну и те, кто занимается изоляторами такими малоформатными, и сейчас, в данный момент, есть изолятор и закормка. Как я размещаю малый изолятор, если большой формат, значит, понятно, по центру он там вписывается хорошо, небольшие язычки отстраивают. А если малый изолятор, значит вот такая вот, вот такой подкрышничек. Он вот стоит сейчас левая приподниму. Ну кормушка. Такая вот кормушка. В изготовлении, собственно, вылизывал две зимы 50 штук. Укладывается между корпусами подкрышник, которые я показал, и пленка соответственно. Изолятор ложу на бруски. Изолятор с маткой на брусках. Ну и все остальное так же, как и я уже сказал, рядом стоящие. То есть если семьи позволяют силе, значит закармливаю и основную семью, и отводок. А уже как я распоряжусь при объединении в зиму, там покажет ситуация. Так что такой небольшой сюжет по закормке. Ну, завтра 7 сентября, 20 часов по Киеву. Попробуем еще пообщаться в зелой рации. Сейчас ролик размещу в ютубе. Кто успеет посмотреть, значит завтра встречаемся в радиоэфире.